На ОТМ разрабатывается новая программа. Очевидно, что людей, для людей это очень значимо и приведет к переменам. А жителям других миров такая трансформация людского мира зачем? Нужно им это или можно, как можно повлиять на их дальнейшее существование? Если появилась идея, коллеги, она никогда не появилась просто так. Если мы получили ТЗ, значит мы его получили зачем? Для того, чтобы побаловаться потому что в этом есть необходимость в определенной допрограммировании мира. За последние 200 лет в этом мире начало пребывать людей, которым тесно в настоящей реальности, которым тесно жить в движке древа Сифирот. Им нужно больше. Они не хотят жить в замкнутой системе, абсолютно, тотально замкнутой. Система должна быть хотя бы частично раскрыта, хотя бы частично. Те механизмы, которые Сифирот позволяет выступать в качестве открытости, то есть непосредственно сами доаты, закрыты самой же системой. То есть они условно открыты, не для всех. В результате этот мир превратился в тюрьму, тюрьму закрытого типа, для людей, которым этого мало. Соответственно, когда критическая масса подобных сознаний набралась, а это видно, по литературе, по творчеству, по, по кинематографу, по потребностям человеческим, по их механизмам, как они развивают социальные институты, например. По очень многим факторам набралась критическая масса. И поэтому сама программа говорит, нужны изменения. И магия говорит, давно пора. А что касается представителям других миров. Опять же, здесь возвращаясь к началу нашего, нашего разговора. Кто-то будет категорически против, потому что люди сделали представителям других рас столько зла, сколько смогли, или еще добавили. Кто-то типа гуманистов, волонтеров европейских, которые считают, что любому негритосу надо помогать, потому что это же тоже человек. Так есть и такие существа в других мирах, которые считают, что любому человеческому разуму полубиологическому надо помогать, потому что они тоже дети магии, да, им тоже надо помогать обезьянкам этим на двух ногах неразумным. Если мы позволяем себе относиться к кому-то с какой-то определенной точки зрения, с чего вы решили, что к нам это не будет относиться? Будет, еще как. Поэтому здесь эффект и реакция может быть какая угодно но помните, если у вас есть противники, значит обязательно где-то есть союзники. А справедливое и обратное, если у вас есть союзники, значит однозначно где-то есть противники, ибо природа не терпит пустоты, а магия не терпит неравновесного состояния, Поэтому нет, значит будет противников, нет, значит будут союзники и так далее. Но то что пришла пора раздвигать границы реальности, это, это очевидно, иначе бы не стояла перед нами такая задача. Когда она не стояла, мы перед собой такие ТЗИ не выводили. Да? Но поскольку оно появилось, значит вывод какой? Не с бухты-барахты оно пришло. Это общие системные явления. Да? И программа эта разрабатывается многими системами, различными способами, различных форм, потому что форм должно быть очень много. Мы разработаем свои формы, кто-то разрабатывает свои формы, в любом случае мы работаем на одну и ту же затею. Для всех границы установлены быть не должны. Должны быть установлены границы между мирами только для тех, для тех, кто хочет иметь эти границы. А те, кто не хочет, для них их быть не должны. И вот это либо-либо, то есть вот этот бинер, который говорит, если мы закрываем. Пространство для твоего мужа, значит, для тебя тоже закрываем. Потому что, ну а как же? Ну что же это такое? Ты будешь ходить между мирами, а он. Это не порядок. Да? Для одного, значит для всех, для всех, значит для одного. Все, приехали. Вот это несправедливо. Но нужно было время, чтобы доказать, что это несправедливо, что людям не нравится такая постановка вопроса, что в бинаре жить нельзя, бинер подходит не всем, не все должны быть одинаковые. И сколько авраамические религии не вбивали в сознание народа, населения матрицу по образу и подобию, значит, как все как-то плохо приживается, как-то вот отторгается в основном. Нет, в основном приживается, конечно, но есть некая общность людей, и эта общность людей, не приемлющая подобную матрицу, Дошла сейчас до своей критической величины. И статистические данные говорят: нет, биннер не пригоден, в данном случае не пригоден для всех. Но при этом он должен оставаться. Поэтому для людей это значимо и приведет к перемене, оговоримся для тех, кто будет участвовать в реализации этой программы. Но для всех прочих нет, которые не хотят в ней участвовать. Что тоже важно. Свобода, она не всем нужна. Свобода, как вы себе ее представляете, и как мы сейчас ее творим на ОТМ, программу свободы человека от системы, от бинера, от предопределенности, она тоже нужна не всем. А значит, она не всем и достанется. Но именно этот фактор и надо предусмотреть. Вот это самое сложное. Вот это самое сложное.